сорт острого перца халапеньо джолора это вот такой вот крупноплодный сорт перца Вот посмотрите, это высокоурожайный сорт созревает он от светло-кремового цвета до красного ну, его собирают в технической спелости вот так вот кремовый у него более мягкая и такая тоненькая-тоненькая шкурка чем когда он же созреет. Когда созреет, шкурка уже становится немножко более грубая. Это слабоострый сорт перца. Острота у него от 2500 до 8000 сковелей. Ну, когда он светлый такой, он практически не имеет остроты. Острота только в области семян. А когда уже красный, у него уже более насыщенный вкус. Вкус у этого перца пряный. И, соответственно красный цвет он более острее вот он созревает с нижних рядов внизу всегда перчики немного меньше чем к примеру верхний ряд сорт высокоурожайный выращивать можно как в открытом грунте так можно выращивать его и в теплицах высота куста от 50 до 70 сантиметров срок созревания от 60 до 80 дней можно выращивать, я же говорю, на любом огороде. Не обязательно тут какие-то спецусловия для него составлять. Очень-очень высокоурожайный, Посмотрите, большое количество перца у него. Так что советую вам, ребята, выращивать себе такую перчик у себя дома. Он неприхотливый. это сорт многолетний. Выращивать можно до трех лет его. Так что, если вам понравился такой перчик, подписывайтесь на наш канал ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео обзоры.